для применения прибора «Паркис медикус в косметологии с перчатками с серебряным волокном необходимо вымакивать перчатки в определенной жидкости в солевом растворе из расчета 1 столовая ложка морской соли внимание морской соли на литр воды и в этой жидкости вымакиваем перчатки и отжимаем Обязательно необходимо использовать резиновые перчатки для защиты собственного поля. И уже потом наверх одеваем перчатки с серебряным волокном, которые предварительно замочены в солевом растворе и подключены уже к прибору. После того, как присоединили перчатки, необходимо включить программу в системе лимфокровь номер 12 лимфодренаж. Когда программка запустится, включить 9 вольт. Это максимальный вольтаж, который мы можем использовать на другом человеке в области груди. Сначала будем прорабатывать грудной лимфатический проток. После того, как проработали грудной лимфатический проток, мы переходим к шее и к лицу, но обязательно в этом случае перейти, уменьшить вольтаж до 3 вольт. Если вдруг вы забудете перейти, уменьшить вольтаж, человек сразу же скажет, что у него кружится голова. Тут же надо остановиться и перейти на более низкий вольтаж. Прорабатываем шею от воротниковой зоны к грудному лимфатическому протоку. Дальше переходим в зону ушей, перед ушками и позади ушек выдерживаем около одной минутки и массируем сами ушки около 1 двух минуточек. Работаем с лицом от центра лица, от улыба, счетчик, от подбородка, отводим в сторону ушей сторону ушных лимфатических протоков отводим лимфу. Вся эта процедура, шея и лицо, должна занимать около 10 минут. Снимаем одну перчатку для микротоковой коррекции и резиновой перчаточкой обильно наносим на лицо крем, в данном случае регенерирующий коктейль. Мы можем использовать и другие крема, бархатный коктейль, арнику и так далее. Замачиваем таблетку она же маска в солевом растворе, отжимаем ее и наносим на лицо. Дальше переключаем в приборе Parques Medicus программы, переходим из лимфодренажа в систему косметология и можем включить одну из 60 программ, например, микроциркуляция. Поверх маски работаем около 10 минут в том же направлении, что и прорабатывали лимфодренаж от центра лица к периферии, к ушам. Снимаем маску и около 5 минут прорабатываем этой же программой по тем же линиям.